День ждем, два ждем. Да что ж такое-то, а, братишка, ты что-то плохо подкормил. Надо было сюда прикорм побольше бросить. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег. Он же Scratch продолжает исследовать мир Мифов of Empires. Ну и в данном же выпуске мы поговорим с тобой о том, что же такое рыбалка в этой игре как правильно рыбачить, где рыбачить и что для этого потребуется. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, авансом лайкос like под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но ну а взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Мифов of Empires, и не только. Ну а мы конечно же начинаем друзья рыбалка потребуется тебе не только для того чтобы употреблять рыбу в пищу но и для того чтобы добывать очень ценный ингредиент такой как рыбий жир в рыбий жир в свою очередь будет очень ценным ингредиентом без которого не сделать много интересных полезных крафтов а потому рыбалка становится достаточно актуальной темой игроку же становится рыбалка доступна на самых ранних уровнях а именно когда игрок достигнет 10 уровня ему открывается первое это гарпун достигнув например 15 уровня игроку открывается удочка, и достигнув 26 уровня, ему открываются самые топовые типы наживки и плюсом эксклюзивные ингредиенты такие как обычный рыбий жир и конечно же неочищенный рыбий жир вот эти как раз таки ингредиенты и потребуются тебе на высоких уровнях ну и давай поподробнее, гарпун вообще не составит труда скрафтить, он крафтится из веток, костей и обычных веревок далее идем, значит удочку также не составит труда скрафтить, обычная древесина обычная веревка, медные слитки. А вот что действительно может вызвать небольшие трудности, так это типы наживок. Если первоуровневая наживка не вызовет абсолютно никаких проблем, она крафтится из саранчи и из травы, то следующие типы наживки требуют уже сырого мяса в изготовлении, а также еще и приготовленное мясо, животный жир и мука из сорга, который просто так не скрафтить, если у тебя нет какой-нибудь животноводческой фермы или же какой-нибудь фермы по посадке каких-нибудь растений. Гайды, кстати говоря, по этим фермам есть уже на моем канале, переходи в плейлист, Лист, он есть в описании под данным видео. Ну и то, что я тебе назвал, это, конечно же, не все, что касается рыбалки. Также тебе стоит обратить внимание еще и вот на такой вот наплотницкий верстак, а, в котором создается еще одна уникальная штукенция а, для рыбной ловли и открывается она на 26 уровне развития твоего персонажа. Грубо говоря, это у нас своеобразная сеть или же верш, или как там правильно она у рыбаков называется, я не знаю, но суть ее в том, что ты просто-напросто поставил ее а, и забыл. Эту сетку также придется заправлять на Наживкой, приманкой, то есть ту, которую ты э, сделаешь Ну и давай поподробнее, как у нас все-таки делается приманочка не, не торопись выдвигаться на водоем да, Давай мы сначала как следует с тобой подготовимся Для этого мы сделаем гарпун, он у нас уже имеется э, Для этого нам потребуется удочка Все крафтится, друзья, в инвентаре Давай скрафтим сейчас несколько средних наживок Несколько обычных и несколько... И несколько наживок профессиональных, то есть, и посмотрим, какая же у них разница уже непосредственно на водоеме. Ну что ж, вот мы и прибыли в нашу рыбацкую хижину, да, здесь мы будем сейчас разворачивать свои рыболовные снасти, так сказать. Давай сначала загоним лошадку сюда вот в загончик, чтобы она у нас на улице не стояла, чтобы ее не покусал никто. И попробуем сейчас что-нибудь мы половить. Посмотрим, какая у нас сегодня рыбка попадется. Большая же или же маленькая? Где хозяин этих мест? Хозяина, как мы видим, нет. Он где-то шатается. Ух ты, у него даже свой огород имеется. Офигеть просто, когда это он успел? Ну что ж, предлагаю начать рыбалку с гарпуна. Давай мы потестируем сейчас, как работает наш гарпун, который мы с тобой недавно сделали. Для этого предлагаю немножко раздеться, немножко облегчить свое тело. С помощью гарпуна, насколько я знаю, можно рыбачить и можно ловить то, только ту рыбу, которая плавает возле берега. То есть где-то на мелководе надо смотреть. Но в данный момент что-то я ничего не вижу. Тут у нас глубоководье сплошное кругом, да. Вот там глубоководье, здесь глубоководье. Ну что ж, вот мне и удалось найти более-менее местечко помельче. И как мы видим, здесь у нас обитает мелководная рыбешка. Давай попробуем ее пригарпуним. Да, вот такую рыбу можно ловить с помощью гарпуна. Попаду, не попаду, попал с первого раза. И получаем соленую рыбку. И вот еще одна бамс. Не получается, да. Нужно еще прицелиться, оказывается, в нее, да. Просто так-то ее не поймать. Ну-ка, давай попробуем. Раз... И все. Ну что ж, вот таким вот образом мы с помощью гарпуна можем наловить рыбу, но только ту, которая у нас плавает где-то в видимом месте, на поверхности воды. Гарпун может оказаться очень эффективным, если у вас прям вообще мелководье кругом, а именно локации, которые для этого подходят лучше всего, это стартовая локация. Именно вот на этих островах у нас очень много мелководий, там очень много можно такой рыбы наловить. Где-то вот здесь, в этих вот краях, да, где у нас речной, где у нас находится речной бандит тоже можно достаточно много мелководных мест найти, ну и так далее. Ну что ж, карпун мы разобрали, и давай перейдем теперь уже к сетке и к удочке. Как с помощью них можно рыбачить грамотно. Итак, ну что ж, вот мы и прибыли на то место, где будем устанавливать рыболовную э, сеть. Да, тут уже ждет наш рыбак-техник нас, и давайте попробуем поищем, где же у него тут завалялась сеточка-то. Да, для начала установим сеточку, а уже после пойдем рыбачить с помощью удочки, да, чтобы потом посмотреть, какой же у нас улов в нашей рыболовной сетки имеется ну что ж берем сеточку кстати говоря по ней информация следующая такую сетку может поставить любой игрок но только в количестве одной штучки и не больше устанавливается она достаточно просто так же как любая другая построечка вот таким вот образом да все легко и просто друзья обставим разворачиваем поворачиваем в нужном направлении пускай это будет например вот так и все, построечка у нас установлена И давай посмотрим сейчас Что же можно сделать и как взаимодействовать С этой сеточкой Мы просто к ней подходим, нажимаем на Е, e, Открывается инвентарь И для того, чтобы у нас сюда поймалась, попалась какая-то рыбка Мы сюда давай попробуем Положим с тобой самую топовую наживку Которую мы сегодня сделали Три штучки, думаю, вот сюда вот подойдет Ну и со временем нужно будет ждать У нас здесь появится какая-нибудь рыба Ловушки чужие ты юзать не сможешь Особенно актуальная информация это для ПВЕ серверов, не знаю, как оно На самом деле на ПВП, на, на ПВП Я не тестил, подскажите, знающие люди Как эта штука работает на ПВП Ну что ж, давай перейдем уже к удочке с тобой мы, да? Пока у нас тут техник кочегарит печку да, Разжигает, подкидывает дров, мы с тобой Пойдем уже порыбачим Немножечко с удочкой и поэкспериментируем С различными типами наживок Да, техник нам говорит привет И мы тоже ему говорим привет Ничего себе тут устроился, у тебя тут грядочки Все хорошо, а какой, смотри, рыболовный пирс у него просто оба так, ну что ж, давай попробуем уже закинем. Посмотрим, у кого круче возьмет сегодня рыбка. Так, ну что ж, давай зарядим сначала обычную наживку, как я и говорил. Для того, чтобы можно было рыбачить, необходимо наживку переместить вот сюда вот на твою удочку. Ровно так же, как стрелы на лук. Ну что, достаем нашу удочку. Чтобы закинуть удочку, необходимо нажать просто левую кнопку мыши, подержать ее. Здесь у нас сила натяжения и в зависимости от силы натяжения мы забрасываем нашу удочку подальше. Лучше всего можно переключить вид от первого лица на кнопочку в. И вот таким вот образом ты будешь лучше контролировать, а, где у тебя находится твой поплавок. Да, и с помощью этого ты не пропустишь поклевочку. А для того, чтобы вытянуть рыбу, когда она уже начнет клевать, необходимо зажать клавишу Q. Не какую-то там левую кнопку мыши или еще какую-то там. Необходимо, друзья мои дорогие, если кто не знал, нажимать на кнопочку Q. и после этого вы сможете вытащить свою рыбку. День ждем, два ждем. Да что ж такое-то, а, братишка, ты что-то плохо подкормил. Надо было сюда прикорм побольше бросить. в самом деле, давай смотрим еще немножко да, у техника, смотри, уже клюнуло и у меня тоже клюнуло, есть такое, рыба проглотила наживку рыбалка, а, у меня что не это что ли, у меня не сработало я не пойму, нет, у меня не сработало давай еще разок закинем да подальше куда-нибудь, бабамс ловись рыбка большая и еще побольше ведь нам сегодня кушать очень хочется уже ну что, техник клюет у тебя, нет? Походу, у него не клюет. И у меня не клюет. О, у него, смотри-ка, клюнуло. О, что-то вытянул. Смотри-ка, ни хрена себе. А у меня где моя рыба? Когда у меня клев -то уже пойдет? Во, смотрите, ну-ка, ну-ка. Тоже вытаскиваю. Какую-то, ребят, сосиску я вы, вытащил непонятную, и она еще извивается так противно. Что это у нас за рыба? Давай посмотрим. Это мы сейчас рыбачим на обычную наживку, и мы поймали иону. Иона, кстати говоря, является источником рыбьего а, жира. Ну что ж, давай попробуем сейчас поменяем с тобой мы наживочку. Использовали мы сейчас один тип наживки. Давай поменяем его на более улучшенный вариант, который идет 20 уровня. Также ставим на удочку и пробуем, достаем. Быть может, сейчас у нас клюнет что-то более эксклюзивное. Погнали. Раз... Закидончик есть Быть может лучше присесть, давай попробуем сидя из позиции сиди может лучше клюет Действительно, ты прав, техник, надо попробовать сиди Может реально что-нибудь лучше клюнет Жди, когда у тебя начнет дергаться поплавок Вот сейчас, вот смотри, дернулся И мы опять ловим такую же сосиску, черт возьми Я же ловил на лучшую наживку Давай попробуем на третью и на самую топовую Да, она у нас идет 35 уровня Ставим ее сюда И также производим закидончик Да подальше Ох, как близко-то, а, тут точно ничего не, не попадется Для того, чтобы отменить рыбалку Нажми просто на правую кнопку мыши и у тебя он Вытащит, но наживка будет потрачена Давай посерьезнее сейчас натянем Оба! Ну что ж, давай посмотрим, что у нас Клюнет на самую топовую наживку Как будто ждешь второго пришествия Христа Ну что ж, давай уже клюй Я думал, побыстрее будет на топовую наживку клевать Да ни хрена, точно так же Так у техника уже клюнула у рыбака О, есть такое дело, ну-ка давай посмотрим О, ну хотя бы что-то уже другое Это уже радует, необычная какая-то, блин, сосиска Кстати говоря, за рыбалку, когда ты рыбачишь Опыта никакого, к сожалению, не дают Ну что ж, и давай еще одну фишку испытаем. Мы сейчас будем ловить на топовую наживку и закинем как можно... А дальше, то есть максимальная дальность закидона Давай сейчас натянем как следует удочку И проверим, бабамс Посмотрим, может быть сейчас будет какой-то Смысл, где поплавок О, Ничего себе, как он далеко, его еле-еле видно Алло, ты нам всю рыбу распугаешь Ну пшел он отсюда, а не мешай Ну вот так вот оно и бывает А Всю рыбу меня распугал, хорош же плавать здесь Расплавались они тут, давай попробуем еще раз Закинем, Итак, мы сейчас только что Поймали опять соленую рыбу В общем, непонятно пока, какая у нас Рыба клюет на какую наживку мы попробовали все варианты, но возможно здесь имеется какой-то шанс на поимку какой-то крупной рыбы. Ведь в описании каждой из наживок у нас указано, здесь мы можем ловить обычную рыбу, на среднюю наживку мы можем, значит, ловить э, хищную рыбу. А вот эта самая продвинутая наживка позволяет ловить, я так понимаю, как хищную, так и обычную, то есть для всех типов э, рыбы. Ну и давай пойдем уже проверим сети, которые мы с тобой ставили, что у нас туда попалось за то время, пока мы с тобой ловили. Э, а времени прошло где-то в районе 5 минут, пока мы здесь находились на этом причале. Так, ну что, где наша сеточка? Вот она. Что-нибудь попалось? Нет с тебя? Алло, раз, смотрим. Ни хрена, друзья. Времени должно быть гораздо больше на поимку. Сеточки, они работают, как говорится, в периоде во временном. Чем дольше они стоят, тем больше ты наловишь. Ну что ж, как-никак, мы немножечко наловили, да. На ближайшее время нам хватит делать какие-то ценные ресурсы. А вот где их перерабатывать, вот эти самые ресурсы, давай я тебе сейчас продемонстрирую. Для того, чтобы перерабатывать жарить твою рыбу, ты сможешь ее поджарить либо на костре. Использовать рыбу можно в качестве еды. Для этого просто можно ее поместить вот сюда, вот в костер, и ты с помощью огонька сможешь поджарить соленую рыбу и превратить ее в нормальную. Ну, а еще полезнее, для чего нужна рыба, это, конечно же, использовать ее в плавильной печечке. Заходим в печечку, и для того, чтобы нам эту рыбку переплавить, да, закидываем ее просто-напросто вот сюда, вот. И из рыбы мы получаем обычный рыбий жир, который нам в процессе пригодится. Из родовидности рыбы есть также окуни и есть осетры, которых мы, к сожалению, сегодня не поймали. Вот из них-то уже и делается обычный рыбий жир или же неочищенный рыбий жир, которых поймать, как вы видели, гораздо а, сложнее. Ну что ж, вот таким вот образом выглядит у нас рыбалка в Myth of Empires. Я надеюсь, что предоставил тебе достаточно актуальной информации по этой теме. А если же братишка Скретч что-то не недорассказал, не сказал, то, пожалуйста, поругай его в комментариях. Напиши мне, братишка Скретч, какого хрена? Ты же про рыбалку не рассказал еще то-то, то-то и вот то-то. Братишка Скретч, конечно же, тебе прислужится